Всем привет, с вами канал Рыбохвост, сейчас мы пробуем джиговать, что у нас пока что не получается, коряги за корягами. зацеп за зацепом. Но есть большой плюс. Мы на червя ловим окуня. Окунь чуть больше ладошки. С ладошкой чуть больше. Судак почему-то не идет. на Ноживца закинули. Стоит, молчит. Также у нас Сазан идет, вот. если дальше будете смотреть видео, то вы увидите как мы его ловим, а тут вот в Коряжнике чудесное место, только вот везде тут водоросли, мелко водоросли и коряк много в принципе я думаю что это очень хорошее место для хищника но почему-то пока еще ничего только вот водоросли, салат и тому подобное Ну, говорят, что здесь неплохо блеснят. Но, чтобы тут неплохо блеснить, я думаю, что здесь, скорее всего, водоем надо знать. Глубину его, где что лежит. Так как для, для нас этот водоем неизвестен, то мы пробуем методом стыка. То есть вот сюда вот в коряжечке мы пришли, и мы знаем то, что здесь но ну, должна быть рыба. Потому что мы видим, как ходит рыба. Пусть маленькая, но она ходит. А окунь совсем не хочет браться пол бережка прошли вот тут вот буду потише говорить потому что сами видите место перспективное ну и вроде бы как малек гуляет а если малек гуляет значит что-то тут должно быть пусть небольшое но все равно будет приятно за этот год еще у меня не было на блесну, на джейк, на блесну поимок. Будет приятно, даже если маленький поймается, то уже будет приятно. Ну вот, я же говорю, то, то одно, то другое. Ну вот. Судя по веточке, скорее всего, мы сейчас сот Джек потеряем. Большевато будет. Сказать, что кто-то поймал тут большую рыбу тоже не могу так как не видел сейчас в основном идет окунь это которого вот я ловил и сазан ну окунь скажем так у нас Где-то Грамм по 100 150 150 Может даже и не будет а Сазан Сазан, конечно, у нас повеселее Грамм 600 700 Ну, что-то вообще тут не хочет ловиться. Вот он. Один единственный за сегодня заброс дальний спиннингом. Везде водоросля. Запах тут не очень приятный. что-то было похожее но это не оно было так, ладненько, пойду я еще попробую сазана чуть половить может быть попозже тут что-то будет хотя, конечно не думаю что много изменится вот прицел сбился прям это в гущу водорослей бросил плюс еще, заметьте, погода погода у нас вообще не хорошая Это вот, ребят, что нам удалось поймать. А, большая часть верба, это ту, которую пришлось взять. Судачок. Забры вырвали при подсечке. На червяка. Это поймали. Окушки а тоже. Все, все на червяка. Сегодня ни, ни резина, ни вертушки, ничего не давало результата. Три сазанчика внутри попорвали все ну такое бывает надеюсь в следующий раз будет чуть по-другому началось э, самая азартная поклевка началась с удака и сазана когда пошел дождь но увы камеру было прятать негде поэтому пришлось камеру убрать, вот, и заниматься, кажется рыбалкой. Либо рыбалка, либо съемка. если бы я занялся съемкой, то рыбачить некому было, так как прятать камеру некуда было. Дождь сильный был, ноги мокрые. Так что вот так вот, май месяц, Сегодня у нас 14 мая, так что говорят, в плохую погоду лучше не ездить на рыбалку, может быть и так, Ну, все-таки если бы не ливень, я бы наловил бы.